Привет! Сегодня у нас главная новость, для всех тех, кто любит инвестировать, в Тинькофф Инвестиции запустили дистанционное открытие брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов ИИС для клиентов любых российских банков с помощью Федерального сервиса удаленной идентификации Госуслуг СМЭФ, системы межведомственного электронного взаимодействия. Новые клиенты Тинькофф Инвестиций которые откроют брокерский счет в Теньков с 20 марта до 1 июня 2020 года включительно, также могут получить в подарок акцию крупной компании стоимостью до 20 тысяч рублей. Открыть брокерский счет или из в Тинькофф инвестициях теперь можно полностью дистанционно, даже не являясь клиентом экосистемы Теньков и без необходимости встречаться с представителем банка. Для удаленного открытия счета достаточно. Скачать мобильное приложение Тинькофф Инвестиции или зайти на сайт Тинькофф Инвестиции больше, чем открыть брокерский счет, подать заявку на открытие брокерского счета или из, заполнив короткую анкету. Указать нужно только ФИО, дату рождения, серию, номер паспорта и адрес фактического проживания. Подписать заявление анкету кодом из СМС. После открытия брокерского счета Пользователь может зайти в мобильное приложение Тинькофф Инвестиции или в личный кабинет на сайте Тинькофф, бесплатно пополнить брокерский счет с картой любого российского банка и начать торговать на бирже. Вывод средств будет доступен только на карту Тинькофф. Новому клиенту Тинькофф Инвестиции после открытия брокерского счета доступны все функции платформы. Он может просматривать каталог бумаг и котировки зарегистрироваться в социальной сети для трейдеров Пульс и начать общаться с подписчиками, читать ленту новостей по компаниям, собрать инвестиционный портфель с помощью рабоэдвайзера и прочее. По желанию клиент может назначить встречу с представителем Тинькофф, чтобы оформить карту Тинькофф Блэк, завести на ее счет денежные средства и осуществлять с ее помощью сделки в Тинькофф инвестициях. Мы хотим соответствовать вызовам времени, и запустили для клиентов сервис по открытию счета в полностью дистанционном режиме. Это особенно актуально сейчас, когда клиенты находятся в самоизоляции. Благодаря мгновенной идентификации данных через госуслуги, у клиентов появится простой, удобный и максимально быстрый доступ к торговле на бирже, а также легкий способ обучиться инвестированию с помощью нашей платформы, сказал Дмитрий Панченко, директор инвестиционного бизнеса Тиньков. Новые клиенты Тинькофф Инвестиций, которые откроют брокерский счет в Тинькофф с 20 марта до 1 июня 2020 года включительно, также могут получить в подарок акцию крупной компании стоимостью до 20 тысяч рублей, среди таких компаний Intel, Газпром, Nokia, Polymetal, General Electric, Детский мир, Pfizer. X5 Retail, Сбербанк и прочие, продать подарочную акцию можно, купив другие ценные бумаги, кроме валюты, на сумму от 15 тысяч рублей. Подарочную акцию также можно держать в своем инвестиционном портфеле 3 месяца с даты начисления подарка, и продать ее не сразу, а позже, например, когда она вырастет в цене. Ссылку на Тинькофф Инвестиции оставлю в описании. На этом видео подошло к концу. Если тебе ролик понравился ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить другие топовые обзоры.